Если бы он занимался бы вот этим профессионально, снимал бы вайны, скетчи, какую-то вел бы там какой-то свой блог, а не убивал людей, не мучил людей, мы были бы только рады. Проблема вся в том, что этим занимается человек, наделенный неимоверной властью. Бисмилляху, альхамду лиллаху, ассалату, аля, алейкум, арахматуллаху. Приветствую вас всех на нашем очередном эфире. Давайте начнем этот эфир с обсуждения скетчей, которые снимает кадыров. Я не буду вам их здесь показывать. Целиком покажу, просто два стоп-кадра из двух скетчей. Это, это скетч на тему как Кадыров заставляет Зеленского подписать капитуляцию. И, значит, второй скетч, это как Зеленского приводят якобы к Кадырову. У него, как видите, нос в, в кокаине, типа. И он просит Кадырова взять его в полк Ахмат. Это настолько несерьезная тема, что я считаю, даже даже комментировать э, вот эту тему я считаю не своим уровнем не говоря о том чтобы снимать подобное вот представьте я я вдруг вот на себя примерил плюс там были какие-то предложения а что если снять там ответный скетч там, и так далее И вот я на себя это примерил и думаю вот представляю себя что я вот сел э, какой-то образ на себя примерил какого-то актера значит пригласил в виде там кадырова допустим этот, этот э, актер там отыгрывает извинения или еще что-то и я с таким серьезным лицом сижу и потом это все вот выдаю и я подумал, да не ну вообще как бы не серьезно а, а я всего лишь блогер то есть я если бы я подобное делал это еще можно было бы как-то объяснить ну, практически никакой ответственности блогер Тут государственный чиновник российский, глава региона, человека, о котором на, на полном серьезе говорят, что а, вот, а если ли, а есть ли вот возможность, что он займет место Путина в Кремле? Вот, представляете, на полном серьезе задают такие вопросы украинские журналисты. На каких-то серьезных вещах это обсуждается, в каких-то эфирах. А вот может быть это, значит, преемник Путина, Возможно ли такое, что россияне проголосуют за Кадырова? Вот, на полном серьезе идут эти разговоры. И тут на тебе мы, мы видим, вот, понимаем сущность э, этого человека, этих людей, их уровень. На самом деле, я, конечно, был бы рад, если бы Кадыров снимал скетчи. С снимался бы вот в этих шуточных вайнах всяких. Он, на самом деле, он не первый раз это уже делает. Он, он всяк со всякими там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 как минимум региона. И и у этого человека вот такой уровень, уровень его развитости, его интеллекта, его способностей, в конце концов. Вот это на самом деле абсолютно не смешно. Это, это это вещи, которые не радуют, потому что этот человек, вот этот тут вот закомплексованный, какой-то не выросший еще из, из, из, да, не то что из юношеского какого-то подросткового возраста, не вышедший еще человек, его наделили властью, дали ему там, и, и деньги, и ресурсы, и все, что необходимо. И его даже не обременяют какими-то рамками российского закона, российской конституции. От него не требуют, чтобы он на территории, разумеется, этого региона, отданного ему, чтобы на этой территории он даже в рамках этой конституции действовал. От него, ну, какие-то формальности, может быть, там из Кремля ему позвонят, скажут, типа, держись, придерживайся формальности но не более того, то есть никто его не накажет за то, что он а, отдаст приказ о убийстве какого-то человека, отдаст приказ о, о том, чтобы ему подбросили наркотики, там посадили в тюрьму а, правозащитника какого-нибудь общественного деятеля, скажут, отдаст приказ его там, пытать его будут пытать он ну, погибнет ничего страшного говорят, кремль его за это не будет никак наказывать и вот это вот на самом деле это страшно это не то что не смешно это страшно страшно что такой человек который должен был в лучшем случае снимать войны где-то в ТикТоке токе там инстаграме и мы должны были просто <с -смотать> смотреть эти ролики ну и кому, кому нравится тот бы подписывался смеялся бы над этим кто-то просто пришел бы мимо ведь это ведь это уровень, вот есть один украинский такой блогер-пародист, я натыкаюсь на него в ютубе, вот он снимает, он, кстати, недавно снял такую пародию на Кадырова, на, на то, как он постоянно говорит, да он, да он, и ну, кому-то это интересно, да, кому-то смешно. Но этот Вайнер, этот пародист-блогер, он, он не президент Украины, он даже не губернатор какой-нибудь области в Украине, понимаете, он просто пародист. Он просто снимает. Просто делает смешно. Кому нравится, тот смеется, смотрит. Кому не нравится, просто прошел мимо. От этого человека ничего не зависит, судьбы ничего не понимаете. Вот это вот, вот это уровень Кадырова, который как бы. Это то, чем он должен был заниматься. Но здесь этот человек, снимающий скетчи и лайны, он еще и решает судьбы. И это очень плохо и страшно. Конечно, понятно, что ни Зеленский, никто ни из серьезных людей на это никак реагировать не будет, Кадыров будет снимать скетчуп о Зеленского, а Зеленский будет встречаться с мировыми лидерами. Зеленский – это человек, который сегодня уважаем в этом мире с мировыми лидерами. Конечно, он не будет на эти вещи реагировать и правильно сделает.